Я часто говорю, что перевод мешает учить английский. И, кстати, я часто говорю это to say, to speak, to talk или to tell. И если ты не уверен, давай об этом поговорим. Привет, друзья! У нас сегодня не урок а попытка сделать жизнь чуточку попроще. Один из самых распространенных затыков в английском языке это когда есть несколько слов, которые переводятся одинаково, но по идее они же разные, значит, должны использоваться по-разному, но переводятся они одинаково, но должны быть разными. To speak, to say, to talk и to tell все четыре могут переводиться как говорить. Да, Дима, они же переводятся по-разному. Почему ты говоришь, что они все переводятся одинаково? Это же неправда. Да, у каждого из них много, даже куча вариантов перевода. Но при этом каждый из них может переводиться как говорить. Мутко speaks English. Мутко говорит по-английски. me speak from my heart. He says. That Blatter is FIFA <laughs> Он говорит, что Blatter FIFA. He talks to the journalists Он говорит с журналистами There's no criminality He tells them weird things Он говорит им странные вещи Maybe it's open, maybe is uh, transparent я часто говорю, что привычка переводить регулярно мешает учить английский, и вот это как раз один из таких случаев. Ну вот смотри, тебе надо что-то сказать, вариантов 4, каждый из них, судя по переводу, кажется правильным, и ты такой зажмуриваешь мозг и выбираешь рандомно один из них, надеясь, что попадешь, и в итоге не попадаешь. И я сейчас не издеваюсь над новичками. Я ровно точно так же делал, когда сам был начинающим, а потом наблюдал, когда еще преподавал, как вот с этим совсем борются мои ученики. Не греми, пожалуйста. Ну я слышу. Ну точи как точишь. Так не бойся. Давайте пойдем другим путем. Чтобы меньше путаться с этими словами, нужно запомнить не их перевод и даже не их значение, а то, что ставится сразу после них. Как это? Смотри. To say что? После say часто идет что именно мы говорим, то есть сам message". Says that blatter is FIFA. Мутко говорит что? Что Блаттер – FIFA. He said что? Что? Двоеточие, кавычки открываются Let's just be friends Кавычки закрываются Или вот мое любимое Say my name To speak как После speak часто идет как именно мы говорим Тихо, громко, быстро, медленно, по-английски, по-китайски Уверенно, неуверенно, свободно, несвободно и так далее I speak как Too fast Can you speak как Slowly Мутко speaks Как From my heart? English. Yes, very good. Unsere sprache, du Vicksa, sprichst du sie nicht? To talk? С кем? Или о чем? Сразу после talk часто идет с кем мы говорим. С ним, с ней, с сестрой, с братом, с начальником и так далее. Или о чем мы говорим. О природе, о погоде, о зарплате, о политике. Не говорим. Let's talk о чем? About weather. I want to talk с кем? To you. Или he wants to talk с кем with me Кстати, есть небольшая разница между talk to somebody talk with somebody Когда ты говоришь talk with somebody, это скорее диалог То есть вы общаетесь, он говорит, потом ты говоришь Talk to – это когда один высказывается, а второй молчит To tell кому. Сразу после tell часто идет кому мы говорим, кому именно мы обращаемся. Маме, брату, скажи ей, скажи ему и так далее. Tell me you love me. Tell кому me, bla bla. Tell Trump stop tweeting, please. Do it. Вот так. Say что. Speak как. Tell кому. Так, с кем или о чем. Но, конечно, разумеется, безусловно, это не все, что нужно знать об употреблении этих слов и о том, что с ними делать. Да, там еще очень-очень много всего надо знать, частных случаев, устоявшихся выражений, бла-бла-бла. И да, иногда некоторые из этих слов можно... Использовать вместо друг друга и все будет нормально, да, но вот этот простенький алгоритм нужен ровно для того, чтобы ты, если ты начинающий, делал с этими словами меньше ошибок, меньше в них путался, чтобы вот эта вот мешанина из одинаковых слов сложилась в какую-то четкую систему, которую ты мог бы использовать осознанно, вместо того, чтобы затмурившись пулять ими угад. Один к четырем, такие себе шансы, согласись. То есть это своего рода такой первый небольшой шаг, с которым ты сможешь в девяти случаях из десяти говорить без ошибки. Но дальше уже нужно делать следующий шаг и почитать про эти слова, хотя бы в англо-английском словаре, чтобы понять, что там за ними стоит. И еще было бы неплохо начать учить устоявшиеся выражения, те самые, с этими словами. Ну, типа там I speak for myself, it goes without saying, или let's talk big, и их там очень-очень много. Вот так, ребята, let's call it a day. И я надеюсь, это видео вам немножечко помогло со всем этим разобраться, сложить это все в небольшую систему. И теперь, надеюсь, вы будете делать чуть поменьше ошибок и жизнь наладится. Пишите, какие еще похожие слова вас подбешивают, вы в них постоянно путаетесь. И, может быть, мы по ним тоже сделаем не урок. Ну и гляньте другие полезные видео на канале и подписывайтесь, если еще не. У нас тут хорошо. Скоро увидимся, ребята, и всем пока.